Я Новый год могу устроить даже... не светит солнце. Привет. Что ты, Москаль? Что ты, походишь? Нихуя, ебать, я твою перемогу Украины, нахуй. На. Да. Да. Да. Слава Украине. Слава Украине, да. Это. Все, Слава Украине. Новый год прекрасный, с тобой большой стол. О боже! Здравствуйте. Ешь нахуй. О, вот, мне нравится. А, здравствуйте. Да будь ты будьте проклятый. Сука. И тогда придется тогда и вас всех кончить, сука, Тупорывых животных. Ушами подешле, дорогой. Здорово. Ты можешь меня поздравить с новым годом? Пожелать мне счастья, здоровья в этом году. А ты когда сам напросился уже не так хочешь. Лов... Надеюсь, в будущем году все ваши близкие и вы еще лучше будете жить. Еще лучше. Все, я вам искренне благодарен вам взаимно того же самого желаю. Пока. Ого. Здравствуйте, красивая женщина, девушка. И вас с наступившим, или я не знаю, с наступающим, какой у вас там часовой поезд? А вот Ой, как... три девушки, женщины, я не знаю, я... Это девушки, это девушки. Девушки. Да, да. Да, да. Да, не при мне. Не, не, умирать не надо при мне. Хорошо. Так за кашель. Мне аж этот страшный. Да? За вас. Что, ну что? Там? Вас же там? же Ну, нормально, вот через час Новый год меньше. Здравствуйте. Алло! Аллоя! Алоэ, я куда то звонился. Но не волнуйтесь ребята, мы скоро вернемся Держитесь крепче за штанишки, вы еще не такое увидите